приветствую всех и в этом уроке мы продолжим работу с нашим инвентарем экипировку мы немного отложим я еще подумаю поскольку что касается экипировки то у меня была серия по инвентарю обычному без многослотовости и там была экипировка и собственно та экипировка абсолютно хорошо подходит под этот инвентарь, поскольку она также реализована на объектах. Единственное, что там могут быть изменения, что мы можем это все перенести в отдельный компонент. Я точно не помню, мы, по-моему, там все прописывали в компоненте инвентаря. Ну, в общем, я с этим позже разберусь и обязательно сниму по этому всему уроки, либо же мы продолжим создание с нуля экипировки. В этом уроке мы сделаем стак предметов, чтобы наши предметы стакались. И, возможно, мы еще также добавим вес для нашего инвентаря, некое такое ограничение. Единственное, что вы не пугайтесь, поскольку у меня здесь немного изменился дизайн инвентаря. То есть это выглядит теперь вот так, со слотами экипировки. Это все, собственно, дизайнил вручную, но все равно мне не очень нравится этот дизайн, но это лучше, чем было поэтому давайте приступим первое что нам нужно это нам нужно перейти в наш base item object что касается нашего инвентаря информации предмета который мы можем положить в инвентарь здесь нам нужна переменная переменная нам нужна amount количество предметов а это у нас будет integer также нам понадобится переменная из stack. Это будет булевая переменная. Ну и давайте заранее добавим переменную э, wait. То есть это будет float, наверное, я думаю. У флота сильно много... Может быть вариантов. Либо давайте возьмем double float. Он поточнее будет, чем float. Либо же integer. Давайте пока integer, потом мы посмотрим, потестируем. Точнее, я это делаю отдельно и выведу какое-то лучшее значение для нашего веса инвентаря. А, так. Мы добавили переменные. Нам здесь кое-что нужно добавить. И stack это у нас должна быть переменная instance-editable, read-only, expose-on-spawn и private. Для того, чтобы мы не могли изменять это из какого-то другого места. да. Ну и плюс это будет каким-то предохранителем для того, чтобы мы могли только получать нашу информацию, а записывать только при создании. Чтобы, к примеру, там каким-то... Читом у нас не могли взломать, собственно, эту переменную, да, и сделать все предметы стакающимися, к примеру. А, так, сразу давайте возьмем а, get из стак. Давайте знак вопросика добавим. get из стак берем из stack, get перетаскиваем сюда и получаем выход. Да, сразу сделаем здесь пюр э, э, по поводу веса мы делаем то же самое я думаю по поводу веса давайте сразу сделаем get лайк like. Здесь мы возьмем white, подключим, подключим. Это у нас будет переменная. И вес мы также делаем залоченным извне. По поводу количества предметов. Количество предметов нам также нужно будет перезаписывать, поэтому нам нужна функция set amount. Где мы будем записывать вес uh, iMount То есть мы будем подавать сюда новое значение uh, Здесь мы делаем uh, TurnNode Завершаем функцию Поскольку у нас здесь тоже будет uh, Количество приватное да, Чтобы мы не могли Каким-то образом взломать uh, Наше количество предметов чтобы не было так называемого дюпа предметов. Uh, так, mount, amount у нас также не сосадить было red printer tonle expose spawn private. Uh, единственное, да, мы не запишем, если у нас приват точнее red ли Давайте red tonle снимем. Нам не только читать нужно, но и записывать. И также нам нужно будет uh, get. Mount. Поскольку переменная приватная. Mount. Get. Это у нас будет pure функция. Set у нас не pure функция. Это мы все сохранили. <coughs> Собственно, по дефолту мы здесь ничего не выставляем. Uh, теперь переходим в base Inventory item и здесь нам нужно сделать следующее: именно указать, во-первых, amount to variable это то, что нас касается конкретно сейчас, также из stack to variable то есть может ли этот предмет стакаться и собственно вес yes. промовту uh, Variable вес. Yes. Так, это мы сделали. Uh, теперь, теперь, теперь. Uh, нам, собственно, нужно перейти виджет Blueprint. Uh, так, UI инвентарь. Нам нужен UI слот. Надо будет, кстати, их потом переименовать, что это инвентарь слот, поскольку у нас слоты могут быть разные. Uh, так, у нас здесь image. Uh, image image. И на image мы, наверное, сделаем overlay. В рапович overlay Давайте ее откроем. Uh, сразу сделаем на весь экран. И здесь нам нужен будет текст. Текст мы. Заносим в overlay, делаем 12, к примеру, шрифт. И здесь, к примеру, давайте 10 стака укажем и поместим в нижний, наверное, угол. Ну, как обычно, вроде бы здесь у нас количество указывается. Единственное, что я бы установил падинг э, по правой стороне, где-то двойку. Ну, вроде бы, вроде бы нормально. А, собственно, здесь нам нужно сделать имя этому. Это у нас amount. А, так, amount. А, текст, текст мы можем забандить можем добавлять при создании. Я думаю, мы забиндим, поскольку у нас это число может изменяться, когда мы будем, к примеру, стакать предметы. Поэтому делаем create binding. Здесь мы выведем amount. <coughs> так, amount. В этот amount мы берем get item object. это item icon посмотрим. Мы здесь, в принципе... Не проверяем на валидность, поэтому getMount мы берем собственно getMount getMount нашу функцию, не переменную функцию, поскольку переменную мы все равно получить не сможем, она у нас приватная. Так, собственно мы передаем значение, но есть одно но, нам еще нужно кое-что проверить. А проверить нам нужно следующее: get из стак где ты стак выставим бранч поскольку если у нас предмет э, не стакается то есть он не имеет количества ну к примеру меч там или автомат да он стакаться в априори как бы не может поэтому мы здесь делаем проверку и если стак в False, то мы выставим пустую переменную return value, то есть мы текста никакого туда подавать не будем если же у нас true, то мы подаем наше количество которое у нас указано <coughs> а, так а, собственно мы уже это можем как-то проверить давайте перейдем в blueprint снова Геймплей, инвентарь Items, USable Item. Вытащим на сцену. Так, что у нас тут? У нас даже кубика здесь нет. Надо нам поставить хотя бы кубик. Чтобы нам, собственно, это все видеть. Кубик-кубик. Здесь у нас даже нет кубика. Давайте я выставлю, собственно. У меня есть тут один меш, меш сумочки, которую, собственно, сделал подписчик, но я ее немного перетекстурил. Так, и давайте, наверное, сделаем useable. Давайте сделаем create a blueprint. Um, BP. Это у нас будет. Давайте еда, и крейча Bloприint. Это у нас будет DP. Вода. Это я уберу и выставлю воду и еду. Откроем воду. Здесь сразу мы выставим, выставим, выставим иконку. Не знаю, какую иконку выставить, конечно. У меня их тут не совсем есть подходящее количество но у меня есть иконка сумки это у нас вода а, ну пускай будет один на один собственно. это нам подходит и также давайте мы откроем еду один на один но мы выставим здесь что-то у нас было подходящее. не вижу подходящий давайте я выберу вот этот значок тоже один на 11 один. и собственно давайте сразу в еде выставляем возможность ротации мы убираем количество выставляем 1 из так выставляем true ну и собственно можем и вес выставить, но это сейчас не является приоритетом, мы это сделаем немного позже. А, здесь мы также ставим один, и так ставим true, ну и собственно вес мы не ставим. А, теперь мы можем проверить, давайте поднимем эти предметы. Собственно вот у нас здесь пишется один, есть значок, пишется один, есть значок. Так, ну, собственно, значение у нас пока Если я подбираю, к примеру, кинжал, да, у нас там не стоит галочки, не стоит количество, поэтому у нас здесь просто как бы без чисел. Здесь у нас с числами. А, так, это мы сделали. Собственно, теперь нам нужно сделать добавление к стаку. Добавление к стаку. Mm -hmm. добавление к стаку это нам нужно будет инвентарь bps инвентарь наш компонент в этом компоненте <coughs> во первых при добавлении в инвентарь нам нужно будет проверять нас так Либо же мы можем сделать, когда мы делаем дроп на слот, проверять, стакаются ли предметы и стакать. Ну, в идеале бы сделать и так, и так. Но нам еще кое-что, наверное, понадобится. А понадобится нам, наверное, следующее. Сразу это мы укажем. Нет, нам нужен... Ред убираем. Нам нужен base item object и здесь нам нужен max max amount max amount это у нас будет integer instance editable red only exposed on spawn private а, ну да Все правильно а, дальше перейдем в set amount <coughs> set amount нам просто нужно будет где-то сделать эту проверку наверное мы ее не здесь будем делать давайте возьмем get max amount. Да, здесь у нас много получается функций, да, которые по факту являются всего лишь посредниками между информацией переменной и каким-то другим blueprint, но пока что у нас нет другого способа, чтобы мы получили скрытую информацию из предметов, поскольку если у нас read-only стоит калочка, то есть только для чтения, мы эту и приват галочка то мы эту переменную можем выставить только внутри а, того блупринта а, в котором мы собственно эту переменную создали поэтому нам приходится прибегать к функции <coughs> которая в свою очередь уже придает нам информацию с одной стороны это неудобно но с другой стороны это практично для ну, некой безопасности назовем ее так максимум и подключаем здесь у нас pur здесь у нас все установлено compile save так, давайте закроем лишние функции они нам уже не нужны и откроем Graph. так теперь нам нужно это все в инвентаре сделать весь функционал. Давайте, наверное, будем делать макрос, а не функцию. Давайте сделаем макрос. Чек стак айтем ту адд инвентарь uh, так нам понадобится вход item to stack item to stack. у нас это инвентарь инвентарь, инвентари обject или как у нас объект объект э, я забыл как у нас называется base item object base item object тип переменной также нам понадобится это мы наверх перенесем это у нас execute и здесь будет in Так, мы будем брать предмет, проверять, где ты стак. Прежде чем его добавить в инвентарь, собственно. Если у нас... Так, давайте. Сразу сделаем вот так. Get is stack. Если у нас true, то, собственно, мы сейчас будем прописывать логику. Если false, то у нас будет false. False stack. То есть мы не будем добавлять предмет в инвентарь. Так, теперь нам нужен стак. Uh, давайте посмотрим на функцию try от item. От uh -huh. item мы используем set элемент. Мы используем set элемент. К этому мы еще вернемся <coughs> так если у нас так нам нужен получается функция в общем то нам нужен вот этот весь функционал я думаю копируем этот функционал пока что добавим его Так, item object это у нас будет item to stack. Мы вызываем item to stack. Мы наверное и не можем в макросах этого делать. Ну давайте так подключим. Top left index нам также понадобится. И item нам также понадобится. Давайте топ-left индекс повыше поставим. И подключим. А, собственно, мы что здесь делаем? Проверяем на возможность стака. Если наш предмет стакается, то мы.. А, Берем наш item и берем Top Left Index. И уже в 4H index, да, у нас здесь идет просчет, который мы делали для добавления в инвентарь. После чего у нас есть Loop Body, который нам заполняет это все. нашим предметом. Единственное, что здесь нужно кое-что продумать. Здесь мы запов... заполняем сет array элементом. тайл ту индекс нам нужно это убрать нам нужен get get copy подключаем индекс подключаем индекс это в случае если у нас есть этот предмет собственно подключаем индекс здесь нам нужно взять set и mount функцию И указать значение, собственно, всем этим индексам. Наш новый amount. А, собственно, вычисление amount нам нужно сделать. То есть вычисление количества. А, давайте сделаем это функцией Функция add amount которая будет отвечать, собственно, за добавление. Здесь item object, base item object, item, берем getMount, getMount, делаем плюс, нам нужен еще один getMount, Так, нам нужно здесь, наверное, new item, а здесь old item. То есть новый и старый предмет. Мы делаем плюс. Дальше мы делаем, скорее всего, проверку. Нам нужно из... Old item это к которому мы будем добавлять достать э, get max amount то есть максимальное количество для стака хотя мы функцию можем сделать old compile save old item если это больше чем максимум давайте здесь выставим branch <coughs> то мы не будем добавлять если же э, не больше то мы вызовем функционал сюда Давайте сделаем return address return not и сюда и сюда здесь из плюса мы подключаем return value то есть количество которое мы получили если оно проходит проверку нам да, по количеству если же нет то мы сюда установим get amount old-item то есть чтобы у нас не вывела 0 да, мы установим здесь э, прежнее get amount и собственно добавим единственное что нам также нужно знать э, давайте мы это уберем Бранч тоже уберем. Это подключим. И это мы подключим. Так. АДД. И value. Функцию сделаем pur-функцией. Поскольку у нас здесь только вычисления. Так, мы берем get и get amount, э, нового и старого предмета плюсуем если у нас э, сумма будет больше чем максимальное количество то мы здесь э, получим true давайте мы сделаем здесь not э, если не больше то точнее если больше то false если меньше то true в таком случае И собственно, на само value. А, давайте перейдем сюда от amount функция. Вот так она выглядит. Здесь нам понадобится branch. ADD и собственно amount если true <coughs> здесь мы можем компакт но title ADD amount сделать uh, так нам нужен item to stack Можем мы все-таки item, oh, item мы не вытащим, нам нужно будет вытащить. Ну ладно. Item to stack это у нас. Так, давайте я все-таки вберу. Здесь не видно название. New item. А здесь мы получаем, собственно, old. Item, который мы берем из нашего инвентаря и записываем наш amount наше количество в случае если false то есть мы не можем у нас не проходит проверка по количеству то мы также здесь выведем false False. Если мы добавили, то у нас, собственно, true. False true. Собственно, мы это можем протестировать, я думаю уже. Давайте добавим еще экземпляров, к примеру, water. 4 штуки сделаем раз-два-три-четыре uh, и этому water точнее нам сначала нужен base inventory max amount uh, promote variable сделать <coughs> promote variable uh, и water нам нужен max amount установить к примеру Три, пускай будет три. Вернемся к нашему инвентарю. Здесь нам нужен, нам нужен от этом от Скорее всего, либо здесь мы это устанавливаем. Давайте пока что здесь. Установим. In. Item object. И top left index. А если false, мы добавляем в инвентарь. То есть логика у нас не меняется. А если true, то, собственно, давайте выведем printstring. Printstring stack. стак. Стак, который длится, ну, давайте 5 секунд секунд. В принципе, в принципе, все. Давайте посмотрим, что мы понаписывали. Так, мы подбираем, это у нас не стакается, ну точнее стакается, но у нас нет экземпляров. Один, один, один, один. один. Так, и у нас от amount ошибка return not. New item, old item, old item. New item. Mm -hmm. Возможно это нам здесь не, не нужно ставить. Нам нужно перед этим всем это поставить. Так, try item add. И перед IsRoom был. Я думаю, нам нужно это все установить. Ctrl V. In. Item туз так Item to от топ добавление добавление жмем play так, смотрим собственно стак у нас произошел единственное что у нас все равно есть ошибочка amount. Amount, amount, amount. так давайте с открытым инвентарем проверять не очень удобно конечно один то есть мы добавляем, но у нас и в стак, и в инвентарь почему-то, и в стак, и. Файн, Тайта, можно найти. Попробовать так. Item. Mm -hmm. так мы не находим <coughs> плиты давайте тоже к фолсу подкручу 1 2 3 3 собственно так работает но он работает немного неправильно нам нужно здесь что-то изменить и нужно подумать что нам нужно изменить чего у нас не хватает еще валидность на тайл Но все равно у нас добавляется до предмет хотя он не должен добавляться поскольку у нас здесь try item a так есть вероятность, что нам нужно здесь прекратить наш луп и адэт установить на фолс. Давайте попробуем. Один, два, три. Один, два, три. Один, два. Так. Два, три. Так, теперь стак, да, у нас так теперь добавляется. Здесь мы устанавливаем false. Единственное, что ADD нам нужно, наверное, с галочкой поставить, чтобы у нас сразу предмет убрался со сцены. Давайте посмотрим. Раз. Предмета нет. Два предмета нет. Три предмета нет. Раз. И у нас новый предмет. Собственно, все работает Хорошо. Давайте попробуем выбросить, подобрать. И, собственно, у нас не сохраняется информация. Нам нужно будет ее перезаписать при дропе. Давайте найдем функцию DropItem. location. Или это не то? Нет, это не то. Это у нас... Нам нужен виджет. UI инвентарь, инвентарь грид, по-моему, где у нас дроп находится, я уже забыл. он дроп. это перемещение, это нам нужен его инвентарь. здесь у нас есть он дроп, который вызывает функцию дропа, собственно, в этой функции spawn actor from class refresh notes нам нужно будет добавить информацию. Чтобы нам ее добавить, нам нужно контент, Blueprint, GamePlay. добавить количество amount, expose and spawn instance editable, установить amount, uh, так UI inventory, refresh notes, amount, добавляем в custom event, Дальше здесь получаем amount и с нашего пайлода берем get amount и собственно подключаем его. Compile, save, play. Раз, два, два, три, четыре. Выбросили. Подняли. Три. Выбросили. Подняли. Три. Выбросим этот. Поднимем. Один. Один. Три. Собственно. Стак у нас теперь работает. И в следующем уроке мы уже э, сделаем рестак наших предметов. То есть, чтобы мы могли их разделять. Между собой. И также сделаем, чтобы мы могли, к примеру, если у нас давайте я заново запущу. Так, раз, два. Ну, к примеру, три. Раз, два. Единственное, непонятно, почему у нас состакалась вода с едой. Собственно, ладно, это пока не важно, мы это решим позже. Главное, что у нас стак проходит. Так, не могу попасть. В следующем уроке мы сделаем так же, чтобы мы перемещая сюда предмет, у нас также происходил стак. наших предметов также сделаем рез так то есть к примеру там зажатым шифтом мы нажмем да у нас там появится окошко к примеру или там по одному разделять не знаю мы еще подумаем как это сделать и также пофиксим то что у нас стакаются предметы разных типов почему они стакаются разных типов я понять не могу скорее всего они стакаются где наш функционал? Функционал а, здесь чек стак итем. У нас здесь много всего происходит, много проверок. Адемонт. Адемонт. Мы можем здесь проверить, М -м, равен ли предмет. Ну, пускай пока будет так. Мы сейчас это проверим. Так. End. End. Boolean. Подключаем. Подключаем. Target. Uh, target Amount. Нажмем play. 1, 1, 1. Так, теперь у нас вообще не происходит так почему они у нас разные если это один предмет в общем нам здесь понадобится дополнительная проверка на то что это один предмет вот а для того чтобы проверить нам один ли это предмет нам нужно будет здесь указать либо типы предметов либо сами предметы. Но оно не сходится, я не понимаю. BaseItemObject BaseItemObject GetClass GetItemClass GetItemClass Get Если классы равны Давайте попробуем так, если классы равны, это у нас BaseInventoryItem, нам нужен Default, default класс мы получаем класс по self, поэтому классы у нас индивидуальные. Давайте проверим. Раз, два, отдельно, три, отдельно. Так, все теперь работает, нам нужно было добавить проверку по классу. Давайте я покажу сразу. Если кто-то не успел увидеть... Так, я уже заблудился в этих окнах. Нам нужно сверить равенство классов. То есть если new item и old item по классу равны друг другу, тогда уже мы будем добавлять наш эмонт. Если они не равны, то, собственно, мод мы добавлять не будем. Так, теперь у нас все, собственно, работает. Давайте еще раз все проверим. Подбираем все предметы. Да, у нас три таких. Один такой и, собственно, один такой. Можем перемещать, можем выбросить. Можем подобрать. Так, не могу попасть. Подобрать, да, собственно, у нас все, все остается, все сохраняется. Так, на этом мы урок закончим. В следующем уроке мы уже продолжим работу со стаком, а, точнее разделение предметов и также стак при дропе на предмет. На этом мой урок закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если у кого-то будет желание поддержать канал, все ссылочки в описании. Всем пока!